Я источник любви и счастья. Я люблю себя и весь мир. Я подарок для того мужчины, кто принимает меня такой, какая я есть. И я готова принять такого мужчину таким, какой он есть. Я отпускаю всех мужчин, с которыми у меня или в моем роду не сложились отношения. Я открываю счастливой, нежной любви. Я люблю себя, и я сама являюсь любовью. Я принимаю любовь любящего меня мужчины. Я благодарю за счастливую, радостную жизнь с любимым человеком. Я разрешаю себе любить. Я та женщина, кому всегда возвращается ее мужчина, как бы сильна ни была ссора. Я та женщина, кому нет нужды до других женщин и их интриг. Потому что я знаю, я божественно прекрасна, и мой мужчина верен мне. Я для него единственная и неповторимая. И так это и есть. Я уникальная личность. Я учик света для моего мужчины. И я разрешаю мужчине заботиться обо мне. Я позволяю себе все, что я хочу. Я расслаблена и спокойна. Мужчин много вокруг меня. И я всегда могу найти достойного мужчину для себя. Мой мужчина знает это и боится меня потерять. Мой мужчина дорожит каждой минутой, проведенной со мной. Я позволяю любимому мужчине окружить себя любовью, заботой. Я очень обаятельная личность. От меня исходит свет обаяния. Я чувственная, страстная. Я готова дать моему мужчине все, что он хочет от меня, но только в том случае, если он готов дать то, что нужно мне. Я ценю и уважаю себя, и хочу видеть рядом с собой достойного партнера. Я притягиваю к себе мужчин, и мой мужчина тоже тянется ко мне. Я уверенная в себе, гордая, красивая, и в то же время я нежная и ласковая. Все люди испытывают ко мне симпатию. Я люблю себя, и весь мир любит меня. Мой мужчина вернется ко мне, а я подумаю, нужен ли он мне. Мне нужен тот мужчина, кому нужна я. Я достойна любви, заботы, подарков, внимания, страсти и желания. И я открыта для получения всего этого от своего мужчины. В отношениях с моим мужчиной я испытываю удовлетворение, спокойствие, комфорт. Между мной и моим мужчиной взаимная любовь души и разума. Я женщина, я люблю себя и принимаю любовь мужчины как дар небес. И лишь в ответ даю свою любовь. Сейчас идет все как надо, все в мире не случайно. Я благодарю Всевышнего за то, что разлука избавляет меня от каких-то проблем. Я знаю, что если мужчина любит, то вернется. Вернуться ему легко, потому что он мужчина, и он сломает любые преграды между нами. А если не любит, ему всегда найдется замена. Я так, кого любят мужчины, потому что я несу в себе радость и удовольствие от того, что я живу. Рядом со мной мужчина чувствует свою мужественность. Я даю ему вдохновение. Я умею восхищаться хорошими поступками своего мужчины. Я умею хвалить его за все, что он делает для меня. Я умею быть благодарной за заботу обо мне. Мой мужчина рядом со мной чувствует себя героем, потому что я позволяю и вдохновляю его совершать для меня поступки, которые я хотела. Я позволяю ему. И вдохновляю его жить и работать для меня. Я позволяю ему себя любить. Это так прекрасно быть женщиной, любящей себя и мир вокруг. Я люблю себя. Я люблю себя. Я люблю себя. Я единственная и неповторимая в этом мире. И мой мужчина знает и ценит это.